А -а -а. Киса, ты где у меня губка ты еще раз ходишь в холл или нет заткнитесь вы задолбали в еще раз ходишь в идем за мной Лагерь 10... Салай, у меня Кто-нибудь в склад добавит? В склад добавит кто-нибудь? В склад... Я добавлю. Я добавлю. Я добав... Добав... Я, добав... Добав... я, лаги, хи, я ги, Вот, прыгут. Пацаны, а ты... все! говорите, а такое? Я, я, так много болтаете, Если есть устойные